всем здравствуйте наш очередной пятничный еженедельный прямой эфир сегодня буду отвечать на вопрос давайте так сначала как обычно я расскажу куда и что мы установили чуть-чуть похвастаюсь перед вами и потом начну отвечать на вопросы еще так, у нас отправка рукомойник в Липецк, отправка один моноблок в Смоленск, э, установка Архангельская область два поста, Ивановская область один пост плюс пылесос, э, Невель два поста плюс два пылесоса. Кстати, мы сейчас делаем и освещение на каждом посту. Э, очень часто просто этот приходил запрос, мы как-то его игнорировали, но сейчас, так как э, слишком часто это предложение подступает от клиентов, мы решили все-таки браться за это дело, и э, мы сейчас подключаем освещение. И я, кстати, сейчас расскажу о тех функциях, которые уже у нас есть, и вы можете в принципе их у нас заказывать. Там несколько интересных вещей. Так, дальше, в общем, Архангельс, ЦКТ, отправка у нас. Мы отправили отдельно центральный терминал. Кто следит за нашими историями, наверное, его уже видел. Очень такой красивый получился терминал, реально красивый. И плюс... Так как сейчас, как мы работаем в этом направлении, да, там, конечно, он очень интересный получился. Мне прям самому он очень понравился. Парни реально над ним постарались. Это получилось очень крутой продукт. Архангельск и Уссурийск – это отправки центральных терминалов. Чечня – отправка осмоса плюс умерщителя. На Василь один пост. И, кстати, клиенты, которые у нас заказывают однопостовые мойки, мы не можем выезжать, потому что это экономически нецелесообразно выезжать в эти регионы из-за одного поста, ну, дальние имеются в виду регионы, из-за одного поста. И что мы делаем? Мы примерно понимаем, что вот в эту сторону, к примеру, там, я не знаю, юго-запад, северо-восток, я не знаю, там, что-нибудь такое, например, выезжает бригада. И мы что делаем? Мы берем, набираем несколько объектов по одному посту, и бригада выезжает и устанавливает вам вот эти вот посты. И вот у нас так получилось, что у нас Новосиль, Ливный, Черный Яр, чип. Ча... Чиплыгин. Чиплыгин. блин, мы географию по, по постам, по, по клиентам изучаем. Вот, и самое интересное, мы установили э, еще 8 постов нашему клиенту в Хабаровске, у него была 4-постовая мойка, и мы до, доставили ему еще 8 постов. И сейчас 12 постов, работает, э, 12 постов работает на одной общей, короче, системе. Там и карты лояльности, и пылесосные станции, получается, вы можете картой сейчас и на пылесосной станции оплатить. Раньше это было невозможно сделать. Плюс, если вы хотите на пылесосной станции поставить отдельный эквариум, значит можно и эквариум. И плюс огромный, то что многих это немного беспокоило, то что вы сейчас можете поставить QR-код и все деньги, которые проходят в пылесосной станции, они тоже у вас будут теперь уже в... Ну, короче, выдавать чеки будет Это электронные чеки. В общем, кто знает, это QR-коды. Кстати, многие, оказывается, не знают, что такое QR-код. QR-код – это такая замена обычным стандартным чеком. Получается, сейчас вы просто генерируется такой QR-код, вы просто фотокамеру телефона преподносите к экранчику, и она генерирует QR-код, и вам приходит онлайн-чек. В общем, вот так вот это работает. Надеюсь, понятно объяснил. Так, в общем, я рассказал. Давайте я попробую сейчас на ваши Заново сейчас пройдусь и попробую отвечать на все ваши вопросы, ответить точнее. Скажите, пожалуйста, на 8 тысяч, тридцать 50 тысяч населения актуально открыть мойку на два поста? Хватит, в принципе? Конечно, хватит. У меня есть кейсы, где 2, 2 тысячи человек населения открыли мойку, и она приносит хорошую прибыль. Это что делается? Вы просто делаете э, на какой-то проезжей, самой живой части. Тем более, если это маленький городок, наверняка он стоит на какой-нибудь федеральной трассе или еще что-нибудь. Поэтому вы можете убить сразу двух зайцев. Откройте на федеральной трассе, но только если рядом сразу сзади вас город или там городок, или село, тогда вы открываете на федеральной трассе, вы убиваете сразу двух зайцев. Первое, вы убиваете клиентов, убиваете, вы, вы э, клиенты это с вашего поселка или города, городочка там, я не знаю. И второе, это мимо проезжающие люди, которые будут заезжать на вашу мойку. Что лучше открыть? Открытый бокс или закрытый? Ну, как можно сказать открытый или закрытый? Если у вас холодно, открывайте закрытые боксы, стройте закрытый бокс. Если у вас нормально тепло, юг, например, да, там можно и открытую мойку построить. В принципе, несколько дней как-нибудь там да, переживут люди. А вообще, сейчас новый формат такой у нас появился, это когда можно сделать съемные панели. Такое тоже у нас есть, и сейчас это практикуется, когда зимой у вас можно будет поставить на место панель, и будет тепло в боксах. Летом просто снимаете эти панели, тогда вы тоже убиваете двух зайцев сразу. Как, э, кто производитель плат? Производители плат мы. Обращайтесь к нам, мы вам поможем. Так, можно ли построить мойку на паркинге торгового центра? Ну блин, вы прям сами себя отвечаете, это такой как риторический вопрос. Конечно, можно, даже нужно, если у вас есть возможность открыть мойку э, на парковке торгового центра. Конечно, это самый кайф, это самые сливки там. Так, зачем мойка на 12 постов? Это очень отличный вопрос, кстати. Зачем мойка на 12 постов? Когда вы открываете мойку на 12 постов, понимаете, вы разом убиваете всех конкурентов вокруг. Вот разом. Никто уже не поедет. Но главное, вы должны следить за качеством химии обязательно. Не значит, вы открыли все, забили там на нее и сидите дома. Нет. Следите за качеством химии, следите за качеством э, на за давлением на мойке. В общем, за всеми вот этими показателями следите. Если что-то нужно, мы вам подскажем. Да? Но вы уже в, в там в своем каком-нибудь микрорайоне, все, вы убили всех конкурентов. Потому что все клиенты будут ехать только к вам. Они знают, во-первых, у вас 12 постов, я уверен, вас сразу все узнают. Второе, то, что они понимают, что там они не будут стоять в очереди, там сразу можно будет помыться. Третье, если вы будете следить за химией, они знают, ну там же и нормально, и химия, и, и скорее всего там можно еще на монтажку открыть, и какой-нибудь еще там, и это дополнительные бабки. Конечно, куда они поедут? Конечно, туда поедут. И все, в районе уже все, все остальные клиенты, конкуренты, они просто сдохнут. Так, фильтра какие лучше ставить? Фильтра лучше ставить райфл. Если вот вы говорите про обычные фильтра, это райфл. Отлично, согласен, согласен на все сто процентов. Да, очень приятно быть вам полезным, вот честно. И, кстати, самый, вот один из самых наших любимых, самых таких клиентов, вот с него надо брать пример, надо кому, если он будет не против, передам вам его номер телефона, это Нягань. Это человек, который вообще, он как Кулибин, он что-нибудь обязательно придумывает сам, он всегда следит, чтобы у него на мойке было все хорошо, чисто, всегда там следит, чтобы пена была хорошая. Он даже какие-то сам придумал новые штуки, которые с которыми он с нами поделился. Он говорит, пацаны, вот смотрите, вот такую штуку у себя проэкспериментировал, вот вообще хорошо работает, а попробуйте у себя тоже. Вот таким клиентам вообще огромное спасибо. Они приносят большой вклад в нашу фирму, в развитие нашей фирмы, нашей компании. Так, на мойка на 24 вольт у вас сейчас чем это лучше? Ну, чем лучше на 24 вольт? Тем, что у вас это не убьет током. Вот, вот чем это лучше. И, кстати, у нас раньше, да, честно скажу, у нас раньше было на 220. Это не было для нас проблемой, просто в какой-то момент мы поняли, что это может быть опасно. Поэтому мы решили сделать так, чтобы у нас все терминалы были на, на 24 вольт. Сейчас это не опасно, вас не убьет током, не, не долбанет, там ну ничего не произойдет с вами. Так, да, сарафанное радио работает. Ну да, а почему работает Сарафанное радио? Я вам объясню, потому что когда ты реально от всей души стараешься продать хорошее оборудование, когда ты стараешься ну, помочь клиенту, не то чтобы продать оборудование, просто помочь клиенту запустить его бизнес, помочь клиенту а, сделать его бизнес, потому что ну, для некоторых людей со временем это становится единственным бизнесом. Если они изначально, когда они только строят мойку самообслуживания, у них есть еще какой-то бизнес или еще что-то, тут они понимают, что здесь реально хорошая прибыль, они понимают, что здесь реально можно хорошо заработать. И они понимают, что на других работах они просто теряют время. И, соответственно, потом все их время уже они посвящают именно мойке самообслуживания. Вот такая вот. А, вот, это вот, кстати, тот самый клиент, про который я говорил, он к нам присоединился. Это вообще один из наших самых-самых лучших клиентов. Спасибо тебе большое, ты всегда делишься с нашими пацанами, всеми своими новыми штучками. Я вот до этого благодарил тебя за это. А, вот, кстати, еще, вот такой был, это последний пример, Этот клиент пишет отзыв у нас в Ютубе под нашим постом, он написал отзыв, парни-негодяи, как только купил у них оборудование, вообще перестали брать трубку, я там, блин, а я же все читаю, я обязательно все отзывы, все отклики, я все, я везде есть, я везде все читаю. И теперь я это увидел, я быстро пацаны, я говорю, что тут произошло, почему такой отзыв, почему, и он мне показывает, может быть, это клиент. Может быть, этот клиент меня сейчас слушает. Я извиняюсь, позвонили. И он, может быть, он обещал мне, что он оставит другой отзыв. В общем, что получилось? В результате клиенту сделали абсолютно все. Клиенту отправили все, что он хотел. Все. Парни были на связи. Но почему-то ему показалось, ему там, я не знаю, они были два со инвестора, я не знаю как, на партнера, в общем, которые занимались вот этим... Uh... Мойка самообслуживания, которые вошли в этот бизнес. И в результате один из партнеров, не узнав, что вообще происходит, просто написал плохой отзыв. Просто так, просто потому, что ему, блин, вот, вот ему не понравилось что-то там. И потом, после того, когда уже все это решили, это буквально в течение часа-двух это все происходило, и причем отзыв, и вот это все, что мы решали, это в течение часа-двух происходило, он говорит, блин, парни, прям извините, я очень... Это вот я вот прям говорю сейчас в прямом эфире, потом мы сделаем ролик, чтобы вы не думали, что это я просто говорю, придумай фан... Я очень извиняюсь, кто-то настойчиво звонит, мне не могу отключить сотовую связь. Так, привет, много эфира уже пропустил, по незамерзайке подскажет, когда выйдет, и по какой цене будет. Блин, по этой не незамерзайке, если бы ты знал, сколько работы уже проделано. Ну, понимаешь, я не хочу ее сделать так, чтобы завтра ты мне сказал, блин, что за шляпу вы мне подогнали, понимаешь. Что происходит, объясню. Мы, короче, мы нашли двигатель, все нормально, все нашли, мотор, двигатель, все отлично, все работает. Но что оказалось, как оказалось? этот двигатель, он мог замерзнуть, а в основном кто его покупает? Это холодные какие-то регионы, и в результате оказалось так, что мы поняли, что если поставить стандартный двигатель, который ставят все, он просто замерзнет. В результате мы поставили там не то что двигатель, это как жирнова такие, которые перемалывают все, даже если у вас вдруг сама не и превратится в лед, он ее перемолит там, да, и вот эту кашицу вот эту выдавить по-любому. Поэтому, ну, это тоже все надо сделать грамотно. Не хочется сделать продукт, который завтра потом мне скажете, что это такое, Магомед, я же на вас рассчитывал, вы же вроде говорили там. Так, а аппарат по нейрозаке 280 стоит? Пока не знаю, вот честно, надо посчитать. А, ну, блин, там, там столько всего, честно сказать, в этом аппарате. Я не ожидал, что он так дорого. Ну, дорого как? Дорого пока не знаю, но не ожидал вообще такую сумму, что он выйдет на сегодняшний день, сколько нам обошелся. Посмотрим. А, если, ну, в общем, надеюсь, что это будет очень конкурентоспособная цена, сам продукт будет выглядеть тоже очень красиво, мы там несколько раз перебирали дизайн этого, не замерзайте, сейчас вроде остановились на одном дизайне, он нам нравится. Поэтому, ну, работать будет вообще как часы, прям вот стопу-до. Вот тут могу вас уверить, потому что у многих, если вы не знаете, я вам скажу, у многих такая проблема, что не замерзайка, она же как бы не замерзайка. Но на самом деле она при минус 15, хотя вы, когда ее покупаете, вам ее дают как там минус 40. А на самом деле она замерзает. И это очень часто, и это у всех такой головняк. Она замерзает, и в результате, типа, когда вы заливаете ее или покупаете у поставщика этой незамерзайки, он говорит: да, конечно, братуха, конечно, она не замерзнет. В результате там минус 5 она уже все. Лег. Вот такие проблемы бывают очень часто. И все, ваш аппарат встал. У нас такой проблемы не будет. Мы потому что узнали, что эта проблема есть, мы эту проблему решили. Всех, кто еще не купил у нас оборудование, кто вообще обращался или не обращался еще... Без проблем, наши менеджеры вам помогут, если какая-то нужная связь со мной, я всегда на связи, всегда готов всем ответить, рассказать все, что нужно. Там Очень часто просят меня лично связаться с клиентами. Конечно, я это, я чуть-чуть ну, устаю от этого, потому что ну, реально это очень много работы, прям очень много работы сейчас про, мы делаем, проделываем очень много работы. Вот, так, давайте вопросы, попробую ответить, я тут свой монолог. Здесь до этого был вопрос. О чеках. Важны ли они? Да, конечно, важны. С 2021 году, уже в июле месяце, все, активизируется этот закон, там, 54-й, если не ошибаюсь, который вы обязаны будете поставить у себя чековые аппараты. По-любому вся информация должна уходить в налоговую. Сейчас этого не было, потому что не было конкретно такого понятия, как мойка самообслуживания. Сейчас уже это понятие в закон ввели, и поэтому вам обязательно нужно будет, чтобы ваша мойка, если у вас уже есть мойка, действующая мойка какая-то, но стоит старое оборудование, и чеки вы не предоставляете своим клиентам, то с июля 2021 года вам обязательно нужно будет, или июня 2021 года, в общем, вам обязательно нужно будет сделать так, чтобы вы предоставляли клиентам чеки. Вот, это что касается чеков. Что... А, кстати, я не рассказал столько фишек наших, я обещал. В общем, смотрите, что вы сейчас можете, уже, уже сейчас можете заказывать. Вот прям 100% ягонь. Вот, что вы можете сейчас уже заказывать. Первое. Это вы можете заказывать голосовое сопровождение. Например, вы, ну, кому-то это нравится, мне, например, не нравится. Но клиенты просят. И мы для этого разработали. Ну, готово уже будет, уже все сделано, опытный образец работает, все хорошо. В продажу он поступит, наверное, дней через 15, может быть, через месяц, наверное, когда мы уже так серийно начнем это делать. Что это будет? Это когда клиент нажимает кнопку, там пена вода. Да, мы не первые, да, мы не оригинальные, да, это уже существует на рынке. Но у нас этого не было, мы сейчас только сделаем. Нажали пен, кнопку пена, вода, воск, в общем, все будет озвучиваться. Некоторые клиенты это просили, мы это сделали. Второе, будет тоже кнопка вызова администратора, ну это будет не просто кнопка вызова администратора. Вы нажали кнопку вызова администратора, и он будет говорить: подойдите, пожалуйста, там администратор, подойдите на первый пост, подойдите на второй пост, на третий, ну, смотря, в каком посту вы находитесь. Это второе. Ну это такое, такое, которое у нас не было, мы это сделали, да, у кого-то оно было, они круче, они молодцы, ну, блин, мы сейчас только сделали, работает хорошо, Но это если кому-то нужно заказывать. И что еще? Мы, у нас сейчас появилась такая штука, как, э, как озонатор. В общем, что это такое? Это дополнительная функция, на которую вы можете зарабатывать. Уже сегодня можете зарабатывать, потому что 2021 год тоже обещает быть нелегким. И поэтому вы можете тоже здесь э, хорошо заработать. Что это такое? Это специальная установка, которую ваш администратор может предлагать. Мы вам снимем обязательно ролики на нее, дадим с ней же вместе, с этим озонатором. Мы дадим вам плакат, там метр на метр, где будет все расписано, как он работает, что он делает. И Дальше с этим же озонатором будет замеритель озона в вашей машине, в машине клиента точнее. Что, это, что она делает? Вы, получается, загоняете, короче, шланг засовываете в окно вашего автомобиля клиента, и он видит на глазах, как там происходит вот это озонирование. А что вы прям почувствуете, что там реально происходит какая-то реакция. Это не то, чтобы там какое-то там непонятное произошло, там и абракадабра, и все, вот у вас типа очищено в том... Нет, на самом деле это будет реальное озонирование, реальная штука, которая реально работает. Она убивает все бактерии. Но вам, я это рассказываю, как людям, которые хотят на этом зарабатывать. И вот что вы можете сделать? Вы можете э, объяснить администратору вашей мойки, как она работает. Дальше... Подходите и предлагаете каждому клиенту. Смотрите, если нужно, можете поставить экран какой-нибудь. Видео там прокручивать, там все будет показано. Она реально работает, она реально убивает все бактерии в вашей машине. Вот все. Сейчас эта штука на хайпе. Как бы вы сами знаете, это и помещение сейчас озонирует там, да. А это именно штука специально для автомобилей. Убивает все бактерии в машине. Но она не убивает запахи. Сразу скажу, некоторые там э, запахи. Она запахи не убивает. Она просто дезинфицирует. Дезинфицирует. Вот, дезинфицирует вашу машину ну машину клиента и клиент может это все увидеть и э, специальный датчик будет, который показывает озонацию салона, там будет вы засунули сначала вот такая озонация вот когда работает аппарат, вот такая озонация и клиент видит, что там все происходит кстати, кто может ей воспользоваться сразу расскажу, смотрите, эта штука когда вы ее, получается, если это таксисты, к примеру, если они провели вот такую вот штуку у себя за нацию своей машины, там, своего салона автомобиля, они сразу получают две звезды, если они подтвердили, получили подтверждение того, что они произвели вот такую вот штуку, короче, у себя в машине, это они получают. Вот Яндекс такси, кстати, это уже работает, поэтому это для них выгодно в первую очередь. А запах сухой туман поможет. Ну, сухой туман, смотрите сюда. Что такое сухой туман? Вот этот, а, это плю, просто глицерин, на самом деле. Я знаю, как его делают. Мы сами его производили. А, вот этот глицерин, он ничего не делает. Он максимум, если его, ну правильно, ароматизатор туда добавлю, Иногда бывает, что и неправильно добавляют. Некоторые фирмы, кто занимается продажей а, вот этих вот средств. Если он без ионов серебра, то он вообще никакого эффекта не дает. Просто у вас будут жирные стекла, потом, ну, такой мерзкость этот, когда 2-3 раза если сделает, вообще все стекла жирные, панель жирная, в общем, все такое ну, неприятное будет. Вот, поэтому это просто глицерин. А эта штука, озонатор, она реально работает, она реально все, вот именно бактерии, она убивает нахрен все. Поэтому эта штука реально рабочая. Вы можете ее, эта услуга, стоит аппарат будет там в районе 150-180 тысяч, такая услуга стоит... Работает он, если я не ошибаюсь, там 3 или 5 минут. Услугу можно там продавать по любой цене. Сами смотрите, как хотите. Сейчас у нас вот этим продуктом заинтересовались большие крупные автосалоны. Поэтому, если вам это интересно, обращайтесь к нашим менеджерам. И уже мы можем смело ее предлагать. Она, в принципе, уже есть в наличии. И как доп. услугу пройдет вообще. Так, поставил фотку. Сейчас отправлю на WhatsApp. Отлично. Так, светофоры. Да, кстати, по светофорам тоже клиент недавно, в общем, вы, когда даете нам какие-то запросы, вы хотите, чтобы мы что-то разработали, что-то новое придумали или просто там, я не знаю, какую-то там новую фишку увидели вы где-то, вот такие клиенты, они помогают нам развиваться прям сильно. И вот сейчас мы сделали... Да, светофоры тоже не гениальная вещь. Нет, конечно, это у всех она есть. Да, у нас тоже были светофоры, мы были в классическом виде. Светофоры подключались к нашему уровню. Сейчас эта система, которая видит впереди стоящую машину, там внутри стоящую машину. Короче, все-все-все. Это там специальная штука где-то закапывается в землю. Там, короче, какая-то штука. Это наши инженеры придумали, да, она у всех есть, парни, не надо мне писать, вы не самые умные, она у нас была тысячу лет назад, да, я с вами согласен, вы просто красавцы, у кого она есть, товарищи хейтеры, которые будут потом писать обязательно, что им такое, но мы сейчас ее придумали, она работает, протестили, хорошо работает, все идеально, так что можете заказывать, мы ее уже готовы вам предложить, жду на WhatsApp информацию, все, там Максим по ходу свяжется, они с нашим начальником цеха общаются, так, всем всего хорошего, рад был ответить на все ваши вопросы, надеюсь быть для вас полезным, надеюсь эфир тоже был для вас полезным. Удачи вам, здоровья, много бабла, много денег, чтобы все ваши мойки, вообще любой ваш бизнес приносил вам хорошую прибыль. Обращайтесь в нашу компанию, мы обязательно вам поможем, если вы только запускаете или вообще если вы работаете уже. В общем, мы всегда рядом, вам всего хорошего, пока.